Ну а я тут маленький ребенок, и я буду шпионить за всеми. Ну, наверное стоит рассказать, как же это все. Непон. Всем привет, дорогие друзья! Просто посмотрите, все играют за детей. И как ты понял, в этом видеоролике я буду играть за вот такого ребенка. В этом ролике я объясню, как это все работает, и также ролик будет очень интересным, и все традиции будут соблюдены. И тот, кто смотрит все мои ролики, тот знает, что за традиции. Поэтому лучше смотри ролик до конца. Я объявляю огромный конкурс на инстаграм-аккаунт, в котором почти 15 тысяч подписчиков, а на каждой фотографии набирается минимум 200 лайков. И чтобы поучаствовать в данном конкурсе, тебе нужно всего лишь подписаться на мой канал. И как только стукнет 10 тысяч подписчиков, я разыграю данный аккаунт. В общем, подписывайся на канал, зови друга на канал, чтобы он подписался. И тогда кто-нибудь из вас получит огромный инстаграм-аккаунт. Ну а мы приступаем к видеоролику. Ну, я думаю, стоит рассказать, как же работает данный мод. В общем, смотрите. Я всех вижу детьми, но на самом деле все обычно. Это обычные модельки. Это просто визуальный мод, короче. Для всех игроков я выгляжу обычно. И вот, видите, даже шляпы есть. Также мне интересно, как будет анимация убийства. Но я думаю, что это будет обычное. И также у меня к тебе очень важный вопрос. Амонкас очень сложно снимать, потому что очень сложно найти тему. И я хочу еще снимать какую-нибудь игру. И какую бы ты хотел видеть игру на моем канале, пожалуйста, напиши в комментарии. Я играю за предателя и за ребенка. Это прям супер контент. Это вдвойне круто. Так, походу вырубили электричество. Также у меня к тебе вопрос. Э, мне хана, походу, я спалился. Так, ладно. Побуду здесь. Пот... А, блин! А, закройся! С телефона так неудобно играть, хотя? Пофигу. Блин, я хотел закрыть труп. Ммм, блин. Меня спалили. Да, классно. Ну что, мы увидели, как улетает ребенок в космос. Это в тройне контент! Это вообще контент. Ну а с призрак вообще какой-то странный, что-то я какой-то. Ну ладно. Вы просто посмотрите, как на детях нелепо выглядят шляпы. Они просто в воздухе вот так висят. Не, ну вообще-то очень крутой мод. Ну а я тут маленький ребенок, и я буду шпионить за всеми. Ну, наверное, стоит рассказать, как же это вс... Не Ниппон. Но это возмездие. Я снова предатель, только я в другой комнате. Но это финальная каточка, поэтому тебе осталось досмотреть до конца совсем немножечко. И если ты смотришь до сих пор этот ролик, то напиши, пожалуйста, в комментариях хэштег унитаз. Давай прямо 100% удивим тех, кто не досмотрел ролик до этого момента. А я думаю, что уже много кто не досмотрел до этого момента, потому что скоро конец ролика. Короче, чинить ничего не буду, потому что это долго. Также у меня к тебе вопрос. Сейчас стали прям крутить зимнюю рекламу ну, то есть новогоднюю, и даже некоторые поставили елки. напиши в комментарии, как ты уже подготавливаешься к Новому году. И есть ли у тебя прям такая атмосфера новогодняя? Мне кажется то, что ее нету. Ролик заканчивается. Тебе спасибо за просмотр до конца. В общем, пока-пока и скример.